И я приветствую вас на своем канале. Дело в том, что у меня есть видео вот на этот кран alfaust.huz И э, я так смотрю, что рефералы не очень э, его любят. Но здесь очень быстро выдаются разные монеты. Дело в том, что он, э, этот кран немножко выпендривается. И его надо укращать, так как я называю. Значит сюда вставляем Адрес e-mail от FaustPay. Вставили. Теперь нажимаем логин. Окей. И заходим. Насколько я проверила, лучше всего он дает э, трон. Ну вот сейчас я салану собирала здесь. Потом я вам покажу на выходе. Сейчас мы заходим вот сюда. Ну, давайте прод продолжать. Кто хочет трон, то ну, вот ЮЗДТ я тоже собирал, но мало дает. Сейчас э, биткоин подскочил, поэтому э, естественно он стало меньше выдавать. То есть трон. Опускаемся вниже. Вот вот возьмем. О, уже сразу дает, Оп Climinal 52 420 Сатоши Трону он дает Убрали, ждем Здесь вообще Очень маленькое количество Вот это вот называется выпендреж Сайта Все, порядок То есть перезагрузили, поехали дальше Так, ясно То есть вы заставьте его работать. Видите, опять выпендрился автомобили. То вам еще давал без всяких картинок. Сейчас. Вот опять трон. И как видите, здесь всего лишь 15 секунд. Что такое 15 секунд? Ну вы сами подумайте. Ага. Вот всякие разную ерунду. Так. Дымовые трубы. Клайм. Вот опять трон. Теперь я хочу по. А что он мне опять выдает? Ха-ха-ха, не понимаю. А, сейчас будет сверху клаем. О, соуклаем. Гидранты Далее светофоры. А, вот еще светофор подтвердить. И клаем нау. И опять давно троны. Дальше я вот захожу сюда. Вот здесь шотлынки, я их не трогаю. Хотя, кто умеет делать шотлынки, может сюда зайти. Я хочу, например, теперь что-нибудь другое. Ну вот опять салану хочу. Фокса салана. Угу. Пожалуйста, 181 салана. Маловасто, но зато и ждать довольно мало секунд опять стал с картинками вот таким вот образом так сейчас возвращаемся сюда сейчас выберем еще что-нибудь другое Ам, биткоин сатоша он не выдает доги не знаю эфирим тоже не дает но это здесь очень мало. Ну вот USDT тоже давал. Пешеходные переходы. 30 две сатоши USDT. Окей. Ждем. То есть на все его фокусы надо, как бы, я хочу сказать, надавить своим. Либо перезагрузить страницу, либо нажать что-нибудь другое, автомобили. Автомобиль? Мы будем считать, что автомобиль. Так. Сейчас еще немножечко подождем. Но это будет последний раз, чтобы не задерживать видео. Потом я вам покажу, сколько я сегодня уже здесь буквально за несколько минут нахлопала. домовые трубы. Он то дает картинки, то без картинок. Окей. Еще раз я перехожу на трон. Тут я пропустила трон где-то. или нет? Ниже. Да, что ж такое? Вот. вот сейчас еще куда не шло. Светофоры. Опять, 52 420, окей. И тут, как видите, практически 11-12 секунд, даже не 20 секунд. Так что он платит, он выдает. Сейчас я вам покажу на Fausto Зайдем, посмотрим. Так, и пока хватит, я беру свою ссылочку, которая будет, как всегда, вот так, под видео копировать. Заходим на Fausto Значит, так, обратите внимание, это у меня уже вторая страница. Это уже 12 число и пошло 13 число. То есть сегодня. Вот с 13 числа. Это вот не то. Вот отсюда. Вот этот кран. Вот он мне дал 35 сатоши лайткоина. Потом пошел трон, трон, трон, трон. Э -э, сейчас я перейду. А, стоп, подождите. Тут мне надо его еще пере... пере загрузить. И вот они, пожалуйста. Вот троны, которые я уже при вас делала. Это USDT, это салана Это опять пошли троны. Это все 13 числа. Вторая страница. Опять, посмотрите, 13 число. Опять э, трон, USDT, USDT, Солана. Две страницы, третья страница. И тоже вся 13, -е, 13 -е число. Опять салана салана трон, и э, Litecoin, то есть вот до сих пор, это уже другой э, кран, тоже, кстати, хороший, тоже, э, вот я, там набираешь тысячу э, токенов и выводишь сразу, э, я вывожу Сатоши Биткоина. Итак, на этом все. так что прошу любить жаловать этот э, кран хватает терпения, можете сидеть и хлопать, и хлопать. Я буду продолжать хлопать, а видео пока заканчиваю.